Всем привет, с вами я, Банан, и в сегодняшнем туториале я вам покажу, как я сделал жителя, с которым можно разговаривать, и он даже даст мне какое-то задание. Заинтересовал? Тогда погнали. Ну и сейчас вы сможете увидеть результат, проделанных мною манипуляций. так как же я это сделал для начала я создал два счетчика событий это диалог с npc и счетчик предметов для задания затем я создал специальное достижение где необходимо было игроку нажать пока по жителю и в награду выполнится функция да с помощью достижения можно считывать нажатие пока по жителю так как это событие майна когда игрок взаимодействует с жителем Итак. В награду выполняется функция, где в счетчик диалога добавляется единичка, если диалог уже не был проделан или же он не в другой фазе. Выводится сообщение в чат, где мы можем выбрать уйти нам или взять задание. Если выберем уйти, то наш диалог завершится и счетчик обнулится. А если выберем взять задание, то нам выдается тег квест 1 и высвечивается полоска босса, название которого это цель задания. Найти предмет торт. И затем мы можем перейти к функцию где в счетчик задания записываются все предметы, а именно торты, которые находятся у нас в инвентаре. Затем это значение записывается в полоску босса, чтобы визуально отобразить, что квест может быть завершен. А также выставляется новая фаза диалога. И затем мы также можем интерактировать с жителем. Мы можем сдать задание и получить свои э, 5 золотых слитков. А затем выставляется четвертая фаза диалога где житель будет повторять одно и то же. Итак, надеюсь, данный туториал вам был полезен. Внизу я оставлю все ссылки на все сайты, которые я использовал, а также ссылку на скачивание данного мира с датапаком, где вы сможете посмотреть, как это все устроено уже самому. Надеюсь, данный туториал, опять же, вам был полезен. Пишите свои идеи для новых туториалов в комментариях. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Переходите в наш дискорд сервер. Там очень много крутого и веселого. С вами был Банан Ван. Всем удачи, всем пока.